Друзья, я долго ждал момента, чтобы ворваться в криптовалюту, и наконец-то это время пришло. Рынок начал падать, и теперь криптовалюту можно купить по более выгодным ценам. Плюс ко всему, можно зарабатывать на падении с помощью фьючерсов. И если вы еще никогда не занимались криптовалютой, если вы еще не регистрировались на криптовалютной бирже, то рекомендую всем прямо сейчас начать зарегистрироваться и изучать тему криптовалют. Потом вы скажете мне спасибо. Итак, переходите по ссылочке в описании и регистрируйтесь. Проходите процедуру верификации. Это обязательная процедура. И далее я объясню, что вам делать. В этом видео я покажу, как пополнять свой счет, как покупать криптовалюту, как выставлять лимитные заявки, как покупать по рыночной цене и так далее. Прямо перед вами я куплю сегодня криптовалюту. Итак, чтобы купить криптовалюту, вам нужно зайти во вкладку слева сверху. Нажимаете «Купить криптовалюту», «Пополнение с карты». Лично я пополняюсь картой и буду показывать свой способ пополнения. Выбираете валюту и выбираете банковская карта. По моему мнению, это самый удобный способ. Нажимаете «Продолжить». Итак, сумма, которую я хочу внести, это 10 тысяч рублей. Опять же, убираем карту и нажимаем «Продолжить». Если же у вас нет этой карты, то вам нужно, конечно же, ее к платформе прикрепить. Итак, «Отправить». И пополняемся мы на 10 тысяч рублей. Ждем завершения. И успешное пополнение счета. Итак, что нам нужно сделать теперь? Чтобы начать покупать криптовалюту, нам нужно нашу валюту перенести в криптовалюту Тезер. Для этого мы заходим в вкладку торговля и нажимаем один из трех вариантов. А конвертация, классическая или продвинутые. Я рекомендую использовать продвинутую, поскольку здесь функционал побольше. Смотрите, слева сверху у нас показаны наши активы. Вот биткоин, доллар. Здесь мы наводим, нажимаем поиск и вводим USD, T и рубль. Или же нашу валюту, с которой мы пополнялись. То есть я пополнялся с рубля, поэтому я ввожу рубль. И находим данный актив. То есть перед началом покупки криптовалюты нам нужно перевести наши рубли в доллары. Простыми словами Итак, выбираем маркет Выбираем процентное соотношение То есть переводим мы все в доллары И нажимаем просто купить USDT Тем самым все рубли у нас конвертируются в доллары А если точнее, то в криптовалюту Tether Это такая альтернатива доллару Что мы делаем теперь? Итак, первым делом я хочу купить биткоин на просадке Давайте рассмотрим, как купить его по маркету Смотрите, здесь у нас справа есть лимит и маркет Маркет это рыночная стоимость, то есть мы покупаем криптовалюту прямо сейчас. Смотрите, допустим, купим 30% от наших средств по маркету. Нажимаем купить биткоин и тем самым мы покупаем биткоин на сумму 43 доллара. Также, друзья, можно выставлять отложенные ордера. Для этого мы нажимаем лимит и здесь пишем цену, по которой мы хотим купить биткоин. Допустим, это 31 тысяча. 31 тысяча, количество также я убираю 30%. Давайте сделаем даже не 30%, процентов, а давайте сделаем 50% от 100 долларов. То есть, что это такое? Если цена дойдет до уровня 31 тысяча, то наша заявка сработает, и у нас купится биткоин по цене 31 тысяча. Сейчас цена биткоина 38 тысяч. То есть, чтобы сработала заявка, нам нужно подождать движения цены. И если произойдет это самое движение... У нас откроется заявка на покупку, и мы с вами купим биткоин по цене 31 тысяча на сумму 50 долларов. То есть 50%, которые мы выбрали от 100 долларов. Надеюсь, это понятно. Смотрите, нажимаем купить биткоин, и у нас открыта заявка на покупку. Откроем недельный тайфрейм. Смотрите, висит заявка на покупку по цене 31 тысяча, то есть цена подойдет к данному уровню. И у нас купится биткоин по цене 31 тысяча. Также можно оставлять, конечно же, заявку на продажу. То есть нажимаем здесь вкладочку «Продать». И пишем здесь цену, например, 70 тысяч долларов. Количество биткоинов. Вот по цене 70 тысяч продам я 50% от всех моих биткоинов, чтобы зафиксировать прибыль. И еще 50% оставлю, чтобы она держалась. Тем самым у нас висит заявка на продажу. И если цена биткоина подойдет, к 70 тысяч, к отметке в 70 тысяч, то мы с вами продадим 50% от наших биткоинов и зафиксируем прибыль. Вот так все это работает. Итак, друзья, объясняю. Это у нас спот. То есть мы покупаем монетки, криптовалюты, и они у нас остаются. То есть они могут понижаться и повышаться в стоимости, и в конечном итоге по какой-либо цене мы можем их продать. То есть здесь все работает не так, как на форекс, на бинарных опционах. Мы именно покупаем и продаем. Вот мы купили биткоин на сумму тысячных, и теперь у нас они всегда остаются. И если цена поднимется в своей стоимости, то мы сможем продать данный биткоин. Но естественно, инвестирование подразумевает то, что мы все же инвестируем на долгосрок. Естественно, может ловить импульсные движения на многих альткоинах. Но вот что касается биткоина, по моему мнению, лучше все-таки здесь инвестировать на долгосрок поскольку потенциал биткоин достаточно большой. Это как минимум 100 тысяч долларов, потом будет коррекция, поскольку это психологический уровень, и вероятнее всего после значительной такой коррекции цена пойдет дальше вверх и пробьет уровень 100 тысяч. Плюс ко всему влияние криптовалюты в нашем мире все более и более расширяется. И вот как раньше валюта пришла смену обычному трейду, так и сейчас криптовалюта, мне кажется, приходит на смену обычной валюте. Но опять же, посмотрим, что будет в будущем. Мое мнение, что за криптовалюты будущее и лучше начинать прямо сегодня и прямо сейчас. Особенно, когда происходит коррекция. Итак, друзья, теперь делаю инструкцию для мобильных приложений. Чтобы пользоваться приложением, вам нужно скачать Binance. Оно скачивается в Play Market, думаю, с этим вы разберетесь. Смотрите, заходите в приложение, входите в свой аккаунт и сверху у вас написано Binance Lite. А слева от Binance Lite есть значок, слева сверху, нажимаем на него и здесь переключаем Binance Lite на то, чтобы его не было и переходим в Binance Pro, тем самым мы с вами уже сможем полноценно торговать и совершать сделки. Итак, чтобы пополниться, нам нужно зайти во вкладку кошелек, здесь выбираем вот справа сверху выбираем фиат и выбираем свою валюту, с которой мы хотим пополниться. У меня это, естественно, рубль. Нажимаем на рубль. Вот с банковская карта. И делаем те же самые действия. Теперь, чтобы купить биткоин, заходим во вкладку сделки. И здесь все то же самое. Также справа сверху третий значок свечного графика. Можно на него нажать и посмотреть, что у нас здесь творится. Но легче использовать приложение для анализа TradingView. Друзья, в этом видео я показал только как покупать и как продавать криптовалюту. Обратите внимание на огромный набор а, действий на данной платформе. Меня более всего сейчас будет интересовать фьючерсы, а, с помощью которых можно зарабатывать нападения. В данный момент я их активно практикую. И я думаю фьючерсы вам будут крайне интересны. Друзья, кучу всего мы еще разберем в будущих видео, поэтому не буду затягивать. На этом видео подходит к концу. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Пишите комментарии в поддержку, ваше мнение, вашу обратную связь. Мне это очень сильно мотивирует. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья. И всем пока.